было, занервничал. Извини, как-то я замотался. Джек говорил, лучший будильник – это отражение солнца в хроме. Ну, Джек много пафосной херни говорил. Много помогаешь, влаги. Он это ценит, это Че проблемы Лады, план, пока, Диф. Что тебе нужно? Привет. Только посмотреть. Спасибо. Что? М О, что это? Ну, как? Дик, Запах слушай, у меня есть кое-что интересное для тебя. А это вряд ли, Коуп. Я занят. Тебе не интересен лагерь упокоителей? Прямо здесь, в каскадах. Упокоители здесь? Где? Я знал, что ты заинтересуешься. Слышал, вы с Бухарем на них неудачно нарвались. Кстати, а чего бухаря да не видать? Где Коуп? У Separation Медоу. Первая их флэк засекла. Ты ведь ее знаешь, да? Была на вылазке и увидела их лагерь. Не волнуйся. Я ими займусь. Привет. В как дела? Сестерс, рядом Привет. С в тот день сидел дома. Судя поел. Охренеть! Ладно. Посмотрим, что тут. Отнесу в какой-нибудь лагерь. Да. Бухарь, ты не спишь? Бухарь! Не сплю, но я сейчас стука соображаю. В общем, я поехал к Separation Meadow. Коуп сказал тут лагерь упокоителей. Что, так далеко на Севере? Да, слушай, что с ними такое творится? ЛК сказал, они нас ищут. За нас назначена награда. Какого черта? Как такое возможно? В смысле, я, конечно, их много перебил, но всегда задело, когда они сами лезли, насколько я помню. Ну вот и я так подумал. Упокоители. Конец связи. Пригодится. Это люди! Блин тебя! Творище насильников, воров и убийц. Что вы тут делаете, а? Новую жертву себе высматриваете? было боже мой эй что? ладно Отлично. что-нибудь смастерить. дорогу. Покоримся. Покажем ему путь. Иду, иду. Да, уже иду. И в этот раз. Дай ему свободу. Свобода! освобождение. Упокоители. Вот они. Сраные упокоители. Что вы тут делаете? Кучка психопатов. Что вы тут забыли, а? Ты грёбаный упокоитель! Вот тебе твой путь! Отходим. Вы обидели моего брата. Вы в курсе? Теперь я обижу вас! Сраный упокоитель! Такое, да? Все будет! Потерянные! Потерянные! А Колб, все готово! Местные упокоители больше никому не помешают. Сэн Джон, это хорошая новость. Я тут как-то говорил с Мэнни, с другими. Знаю, ты много сделал для лагеря. Я просто хотел сказать спасибо. Конец связи. Эйк, слышишь? Нашел лагерь у Покоителей. Да, Бухарь, нашел. Думаешь, они здесь нас искали? Не знаю, Бух. Некогда было спросить, они мне Но пытались глаза выколоть. Это твой брат. Прости, брат. Надо да, было ехать с тобой. Да, ничего. Отбой. там я вас твари при любом раскладе уру нахер держись лиза я иду это лиза уронила уж точно не кто-то из упокоителей маленькие следы женские это лиза они протащили ее здесь если вы что-то сделали, ублюдки, я вас всех до одного поубиваю. Ищи теперь свой путь. Они мертвы, урод. Они не вступят в вашу долбанную секту. Да? Они затащили ее сюда? Чувствуешь? Господи, сволочи, что и... же вы делаете? Они отрежут твое имя, Там Там они ведут тебя в единый разум. Тут что-то есть. <пас> Свободные правят миром, да? Ху. Мертвые ничем не правят. Она должна быть где-то здесь. Все мои родные и друзья стали свободны. А я и не Но знал. я грешен тем, что вспоминаю их. Я должен слиться с единой. Что будет, когда все потерянные будут найдены? Когда они все обретут свободу? Тогда наступит возвышение? Карлос укажет нам путь. Нам нельзя отстать. Никто к вам не примкнет. Вот я тебя и нашел. Могу путь указать. Что тут у нас? Слиза, чтобы они с тобой не делали, ты только держись. Там кто-то да. есть. Да. За ним! За ним! Уходить! <Стит> Лучше, чем ничего. Лиза, держись, я иду. Да, сюда. Наверняка она там. где-то там наверху. Лиза, я сейчас. Лиза, это я. Ну, Дикон, помнишь? Дикон. Дикон. Все. Тихо. Не бойся, все будет хорошо. Ты цела? Черт, можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк. Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног. Со всех ног? Только не останавливайся. Готова? Да? Беги. débeguer Стрей. домик у администрации беги к байку давай все ушли ты в порядке нет Слушай, к югу отсюда, на Лос Лейк, есть лагерь. Там не так, как в Хот Спрингс. Железный Майк не похож на миссис Такер. Ненавижу миссис Такер. Там ты не будешь одна. Это хороший лагерь. И там безопасно. Ладно. Держись. Рики! Рикки, ответь, ты еще на этом канале? Лагерь Лос-Лейк, ответьте. Дико? Давно тебя не слышно. Что тебе нужно? Короче, приезжай уже. На шоссе Каскейт, на пересечении солт на напроуд Я сейчас еду туда. Знаешь, что сказал Майк в ту ночь, когда вы с Пухарем уехали? А, ну да, точно. Вот поэтому я связался с тобой, а не с Шиза. Майку не нужно об этом знать. Тут со мной девочка. Что? В смысле, девушка. Выжившая. Она уже давно в А ты нашел выжившую и хочешь привезти ее в Лост-Лейк? Это ты привезешь ее в Лост-Лейк, а я привезу ее к тебе. Рики, ну что? Да, да. ладно. Я выдвигаюсь. Конец связи. Рики... А, ну да, рад был поболтать Тебе там понравится, обещаю Я говорю, Майк нормальный мужик а, Любит поорать, но ты просто не обращай внимания, поняла? Ладно, там есть один тип, Шизо Если он будет к тебе лезть, просто скажи Рики Или скажи Эдди, она у них за доктора Вот, скажи ей Эдди, она... она хорошая! У нее есть лекарства всякое там, чтобы обработать... обработать порезы, чтобы не было заражения, понимаешь? Они тебе помогут, можешь на них рассчитывать. Даже если ты... ну, даже если где-то налажаешь. Ладно. Привет, Рики. Привет, Дик. Я удивлена, Такер перестала торговать рабами. А Лиза, это Рики. Она отвезет тебя в безопасное место. Ничего не изменилось, Дик. Железный Майк тебе за это не заплатит. Да при чем тут? Я же не про... разреши. Это же совсем другое. Дело же не в деньгах совсем. Угу. Просто забери ее, а? А что с ней, Дик? Ну, короче, ее. Её... Поймали упокоителей, и я... А, бог ты мой... Ну, Лиза... Привет, я Рики. Скажи, ты любишь рыбу ловить? Я вот обожаю. Больше всего на свете я люблю рыбачить. Хочешь, вместе пойдем? Да? Я расскажу тебе про лос Лейк. Знаешь, вода в нашем озере просто чистейшая, а рыба... бог ты мой... Рыба на рассвете прямо скачет вот до сюда. Увидишь, там тебе очень понравится. Давай, держись покрепче. Готово? Большое тебе.